привет привет это тебе у меня аллергия на цветы прости я забыл присаживайся я не знал ну рассказывай что нового. тебя с какого момента ну давай для начала как прошел сегодняшний день